Всем здорово, с вами Дидор, 94 и сегодня с нас реакция на Крейга, мой первый Майнкрафт. что то всех потащил снова в Майнкрафт, <laughs> почему он снова таким популярным стал, непонятно. Давайте смотреть. Странно это почему, это мне это понравилось, какое-то приятное движение, очень много FPS. -а. Они горят, потому что сейчас... Да, я, видимо вместе и с Мармуком туда потащили. Они... Можно, это зомби. А свинью оседлать? Или свинью только бить? Свинью можно одомашнить, э, убить и размножать. Но конкретно с этой сегодня что делать? Да убей её, нахуй. Типичный -мук. Смотри, что делать? Я просто смотрел. Там 53 угля, дай кусочек. Это немного. Блин, да у меня 4 угля всего осталось. Мне еще дофига всего переплавливать надо. Скинь хоть что-то. Да блин, весь уголь тебе надо отдать. Ты кто б знал. Да на тебе, блядь, половину. Иди сюда. Все давай, я иду. Но я тебя буду скидывать по одной просто. на лицо, давай. Подойди, поближе. на, на, на, на. Пошли у меня углем. активированным углем. Шлюха. Смотри, смотри, их близко. У, у, у. Просто член? че? Просто у меня отпускать. Это тоже стекло. Упс. Мне его убили за это. Конопатас. Шел, Блин, проверить. Игрался, блять. Какие да другие он... никнеймы у них? Блять, у Майка, у Мармока там другие как были никнеймы. Бушал? Ну как, так как происходит? происходит? Через других аккаунтов что, что ли играют? Да, я не знал, они выходят или нет? Они выходят. А стоп, это Джохан, <связывая> что ли? Вась, Вась, Вась, все в порядке, все Поти. в порядке. Все, бекон готов, да? Нет. Не-не-не, мы, мы ничего не сделали, мы ничего не сделали, ничего не сделали, я просто чуть заболгингу не сломал. Да, Игорь, я снова не могу выйти. Да калитка есть, блядь! Точно. Дело нет! Ну, твои, посмотри, сбегают, свиньи! Беги, блядь, беги! Марин, помоги, свиньи разбегаются, блядь! Какие просто... долбоёбы, блядь! Они за секунду, а а блядь. кто блядь, из них я Марин? Долбоёбы самое главное! Давай сниму, тащим на одну. Давай, давай, одну ко мне перетащим. Давай назовем его Фредди. Я не знаю. Пускай это будет Фредди. Так. Ну явно у меня меньше свиней, сука. Не-не-не, не, все, все, все. Что? Что? Да что? Три поросенка. Какие три? Нет. А. Их три. Ну, мы одного угнали, значит. Не мы, а Игорь. Ну, ah, um, uh, Я убил Аркаша. загон Игоря, и обрати Куда ты embedded, Одну Марин Макана. Паренься, а как вот... Какая хуйня? Я за удар убил. Какого хуя? Как сдох? Я же жрал эту хуйню в смысле, блядь... Это надпись появилась, что Игорь убил. Вонючий, я твоих свиней маму выебу, где твои ебаные сыни? Какая им пизда, блядь, какая им пизда. Блядь. Я буду... Давай дуэль за свиней просто. То у Мармока были дуэльцы, дуэльцы. За собак теперь дуэльцы. будут за свиней, да? Я буду, где я тебе говорю, меня, блядь? я их буду защищать честью и правдой просто. У тебя нету шанса. Какой ты меня ёбнул, гнида, блять? Да, пришлось, ты так соблазнительно стоял. Рейт, один меч у меня есть, но я тебя выебу <связь> я Ты на коне, свиньи? так что <связь> лучше аккуратней <связь> так, На коне на сосне прилонило Ты слышишь, Подойдешь к свиньему. Чё будет, блядь? Чё будет, сука? Смотри на эти разворы Не коня, то его ебанул, блядь Смотри <свот> на эти разбор. Иди сюда. <свот> Иди сюда. <свот> <Все>. Второй <свот> раз когда этого Джохана убил. Тебе нужно подготовиться. <свот> Подготовишь, давай. Оба... Тренируй своего бойца. Пес ебаный. Уъебун, пса его вон нахуй сейчас сразу. Так <свот> <свот> <свот> это опять нечестно я <свот> Не-не-не-не, он не будет пса. Не будет, пса никакого блядь, у тебя шука, блядь. Видимо, будет. Стипи, честная дуэль начала. Да, да Третий раз ты в спину. Акаша, как вся такая битва. Щит и щит. Просто ушел спину тебя, ты помнишь, да? Ты помнишь правила? Беги, сучка. Бля... Ты там еще и скелеты? О, сколько их здесь! с нихуется, блядь! Нет, конечно, я всех убью сейчас. Пошел нахуй, не убивай меня сейчас. Подстава такая. Это, блядь, таймао точно должен быть. Я не могу выбраться, нихуя я забыл. Пока. Так поднимись обратно по воде. Ты по воде можешь подняться вот здесь. Да ладно. 70-70, грубо говоря, минус. Так, значит, 20, я сейчас 25. 70 прям нащупаю и просто по прямой уже пойду. Минус. Сколько там? Не могу, я же. Я бы давно прописала мне просто живот. Я почти умер, не могу подняться Я в воду сам упал при этом. Карма. Что делать будем теперь? Это знаешь, как фильм какой-то. Мы такие да издавние враги, застряли в плохом Ладно, положении. Пи временная перемирие, честно. Вот да, оживи, Вылезли жопки. таки Ты сломал мой дом? Нет. Он идет, он идет. как быстро идет. Собачку мою не попасть. Стекла побьют мои пидорские, блядь, Стекла твои, блядь, да. Друг другу, короче, дома ломают. И бежать, да. И трав подает, сучка. А хули мне делать, нахуй? Ничего нет, блять, да ты зажиточный. Я буду приходить ты думаешь, и срать тебе под каждый раз под порог. Какаш, смотри план. Смотри план. Столько земитуда таскали. Блять! Блядь. За... Тут же респавнится и тут же его убивает, Крейг Ася, я тебя запишу всё равно, я тебя убью Тебе нравится Устроился своей жизнью Ганкер Ася, ты умрешь или нет? Как это будешь жить, блять, вообще? Уровлю чисто Аркашу, блядь За пару ударов убивает Джохан Фарп, Я победил его интеллектом. Чем, чем. Интеллект. И вот как-то так произошел мой первый выход в Майнкрафт. Сказать честно, он не так плох. Я ожидал то, что будет гораздо хуже. Но и хвалить я его тоже не собираюсь. Это все те же кубы и это выглядит отвратительно. Вот как-то так. Вот я так считаю. Чего от него все так тащится, я не понимаю. Вот этого Майнкрафта. Ладно, если понравилось мои реакции, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и бросите на так подписывайтесь на Крейга и до следующего видео.